Это Xiaomi Mi Watch Lite это основные часы моей жены уже почти месяц Они новые, заказывались в популярной сети электроники в Беларуси И обошлись нам 67 долларов Можно было и купить и дешевле, конечно, на каком-нибудь Алиэкспрессе Но часы нужны были срочно И вроде бы 67 долларов это недорого Есть также Xiaomi Mi Band 5 Тоже хит продаж Вот они у меня есть на руке сейчас Я ими активно пользуюсь уже около года В свое время я их покупал за 28 долларов на Алиэкспрессе И меня они полностью устраивают а вообще вы должны решить для себя, сколько вы готовы отдать денег за свои часы, за какой внешний вид часов вы хотите для себя. Вот мне, например, важно как выглядит Xiaomi Mi Band 5, просто потому что они невероятно легкие, они узкие и на руке практически они не ощущаются. Если сравнивать Mi Watch Lite и Mi Band 5, то оба часов они легкие и не громоздкие. По материалу ремешка. Здесь у них имеется приятный на ощупь силиконовый ремешок. Плюс-минус такой же, как и на Mi Band 5. Это точно не дешевая какая-то резина, которая плохо пахнет. Вполне отличный материал. Если не устраивает цвет, то можно заказать на Алиэкспрессе новый ремешок за пару баксов. По поводу материала корпуса часов, это матовый пластик, приятный на ощупь, не марки, а кнопка выполнена из металла. Сзади корпуса установлены разные датчики. Мне лично с тихвой хватает самих непосредственно часов и уведомления по блютузу, что мне кто-то звонит на телефон. Теперь об экране. Когда часы выключены, экран абсолютно черный, на нем ничего не изображено, выглядит очень стильно, внешний вид вызывает положительные эмоции. Что понравилось в этих часах? Здесь присутствует русский язык, Xiaomi Mi Watch изначально предназначались для китайского рынка. Но если вы хотите пользоваться именно русском языке, то никаких проблем у вас не возникнет. Шрифты приятный, перевод нормальный. Когда я по ним начал лазить, то увидел, что есть фонарик. И еще подумал, какой фонарик здесь может быть. Но включив, понял, что включается функция белый экран. И таким образом можно что-то посветить экранам часов. И прожектор, конечно, но сойдет. Хочу еще обратить ваше внимание, что в меню нет анимации. Делаю свайп, и они моментально переключают экран. Может для кого-то это критично важно смотреть на анимации? Мне нет. Мне важна функциональность, надежность и адекватная цена. И в Xiaomi Mi Watch Lite это все есть. Видно, что компания Xiaomi заморочилась, когда разрабатывала программное обеспечение для этих часов. Видно, что постарались. Лагов никаких не было замечено из недостатков хочу вам заметить иногда отключаются bluetooth и звонки телефона не дублируются на часы поэтому важно раз в пару дней подключать локацию, мобильный интернет и синхронизировать часы с телефоном и акцентирую ваше внимание на том что это не часы телефон не часы компаньон а фитнес часы то есть устройство предназначенное для отслеживания различных показателей при физической нагрузке что еще хочу рассказать о этих часах в них изначально были зашиты только три циферблата а в телефоне уже можно выбрать и скачать уже на свой вкус и хочу вам сказать там циферблатов много по функционалам диагональ дисплея 1.44 дюйма разрешение экрана 320 на 320 в глобальной версии системы оплаты nfc нет а вот в китайской версии она есть такие дела также есть акселерометр, ориентация устройства в пространстве если вы поднимаете руку чтобы посмотреть время то часы автоматически это распознают и включают экран нажимать кнопку как на mi band 5 не нужно также имеется собственная навигация поэтому можно не брать с собой на пробежку смартфон удобно Барометр для прогноза погоды, гироскоп для дополнительной ориентации устройства в пространстве, пульсометр – датчик сокращения сердца, используемый для контроля за физической нагрузкой. Шагомер устройства для подсчета количества сделанных шагов при ходьбе или беге. Уведомление. Одной из основных функций умных часов является уведомление о некотором событии, поступающем от смартфона. Также есть вибрация и мониторинг сна. Подзарядка часов происходит следующим образом. USB в комп или в подзарядку телефона, а часы вставляем в магнитный модуль с другого конца. И все, они заражаются. Емкость аккумулятора 230 мАч. Заражать часы нужно один раз в неделю, хотя смотря как вы их будете использовать и какие функции задействуете. Например, если будете тщательно отслеживать сон и прочее, то батарейка конечно будет быстрее расходоваться и заражать нужно будет Чаще. Время зарядки занимает 2 часа. Также заявлено производителем водонепроницаемость 5 атмосфер, то есть погружение на глубину 5 метров. Можно заниматься плаванием в часах и замерять нагрузку на сердце. И даже принимать душ в часах. Имеются секундомеры и таймер, но в фоне они работать не умеют. Свернуть как на смартфоне не получится. Также есть датчик освещенности, он измеряет количество падающего света и используется, например, для автоматического измерения яркости подсветки экрана, что очень круто для часов за такие деньги. Имеется аудиомониторинг, дистанционное управление медиаплеером смартфона, нет никакой задержки, что меня очень порадовало. Также их можно отправить в сон, просто накрыв ладонью. Также есть микрофон, но он для русского языка бесполезен, потому что программное обеспечение заточено только под китайский язык. Надеюсь, я ответил на все вопросы для тех, кто думает приобретать Xiaomi Mi Watch Lite или нет. А также давайте послушаем мнение Кристины об этих часах. Всем привет, ребят. В общем, фитнес-браслет, часы и часы. Я их покупала исключительно для того, чтобы смотреть на них время, потому что для моей профессии, для моей работы это важно. Все остальное мне было как-то без разницы. А муж мне говорит, давай тебе купим от такси или семьи короче не суть я их ношу целый год мне нравится меня все устраивает давай купим тебе такие же цена там фактически одна и та же и ты будешь тоже в полном восторге поэтому рассказываю в каком я восторге первая неделя это был какой-то кошмар потому что я всю жизнь ходила с обычными часами вот как луч или как другие да тут кварцевые у меня были еще электронные были, но это уже в глубоком-глубоком детстве. А потом у меня появляются эти часы, и я такая на руку одела и пошла. Оно так не работает. Ну, там еще к телефону подключила, да. И забыла о них, все, что с ними нужно что-то делать. Функцию, то, что м -м, подключили, которая, которая, то, что тебе с телефона. Если на телефон кто-то звонит, тебе сразу идет сигнал на часы. Тоже была одна такая проблема, которая нужно было сделать, чтобы оно все работало. И я такая довольная, думаю, о, классно, сейчас буду пользоваться всеми этими функциями. Первая неделя. Я, значит, езжу по городу. Интернет, естественно, я не подключала мобильный. Чисто домашний Wi-Fi, и то не всегда. Вот мне нужен Wi-Fi, я его подключила. Мне Wi-Fi не нужен, я его выключила. Значит, езжу я по городу. Звонят мне на мобильный телефон, я такая, а где? А чего? Почему ничего нет? Почему мне не звонит, ну, не, не, не чувствую вибра на, на часах? И тут я вечером прихожу, говорю, муж, что за дела? Часы не работают. Муж так посмотрит, говорит, ну так ты просто дурень, да. Вот у тебя ничего и не работает. Давай разбираться. Оказывается, я же такая барышня экономная. Я включила на телефоне эконом режим экономию батареи, а этого делать нельзя, иначе, ну как бы не не будет проходить сигнал. Я такая, ну ладно, эконом режим выключили, хорошо. Живу себе дальше. Проходит день два, а они снова не работают. То есть мне опять кто-то звонит на телефон, я смотрю на часы, а они не бум бум. Я говорю, прихожу, приходит вечером муж с работы, говорю, муж, опять часы не работают, что за дела? Что у меня с ними никак не получается? сродниться. Они не работали, Почему? потому что я интернет постоянно выключаю. Вот мне интернет не нужен, я его выключила, а часам это не нравится, их нужно постоянно обновлять это приложение, постоянно синхронизировать телефон с часами. А для меня это новое, для меня это непонятно. типа с хера я буду все это делать. Ну ладно, раз надо, значит надо. Сделали, научились, окей. Включила этот, оставляю включенный Bluetooth, Wi-Fi, если куда-то уезжаю, подключаю мобильный тин, интернет, это геолокация. ну, в общем, все функции, которые надо экономить батарею, не включаем, да, только если уже прям вообще у тебя 4% заряда и часы как бы тебе по боку, а главное сохранить телефон, то тогда эконом режим. А так нет. И проходит какое-то время, не знаю, может, недели, две, три, и я... Мне все нравится, я пользуюсь этими часами, все окей, а потому что это раз, и они опять не работают, я опять в ужасе, я думаю, ну все, ну кошмар какой-то. Проходит месяц, а у меня с часами постоянно какие-то нелады, ну, ну точно теперь поведем их, отнесем их обратно, где покупали, просто забирайте, и не надо мне ваши часы. Муж опять стал смотреть, что с ними не так. С ними было не так то, что я постоянно нахожусь дома. Телефон это видит, ну, там, или часы, не знаю, кто из них определяет. И хоть я их в день, не знаю, может, раза три синхронизирую, может, четыре, может, больше, ну, то есть стараюсь, стараюсь почаще это делать. А вот я не вышла из дома несколько дней, и все, и что-то там начинает отключаться, включаться само по себе. И живут они своей жизнью. Да, мне это не нравится, да, за этим нужно постоянно следить, но я уже и думаю, блин, понятно, технология новая для меня, а, непонятно, думаю, работают, время мне показывают и окей, все остальные функции, ну, плюс-минус. А потом, что мне еще в них нравится, вот плюс вот прям вот галочку им поставлю, мне нужно было на несколько, ну как на несколько, на 5 минут поставить таймер. Точнее, сначала этого не делала, думаю, ну там в голове 5 минут, я запомню, я все смогу. Раз и забыла на 40 минут о том, что у меня... Что-то где-то там стоит, и я такая, боже мой, мне же нужно там вот забрать свои штуковины, которые там должны были пролежать 5 минут. На второй раз, чтобы этого не допускать, я поставила уже таймер конкретный на часах. И они мне раз завибрировали, 5 минут прошло, все отлично. Но, если вы ставите таймер на часах, имейте в виду, что никакую другую функцию включить уже не сможете. То есть чисто таймер и все, то есть смотреть время не получится. У вас будет исключительно греть окошко вот этого таймера. Вы можете смотреть там ставить секундомер, будильник, классная вещь. Вы поставили на телефоне будильник. Вы одновременно ставите их еще на часах, потому что синхронизации там нету. И у вас на телефоне даже если что-то произошло и телефон не зазвонил или вы не услышали, да, бывает такое у вас нечего, чувствуешь такой спишь, что музыка играет. И она никак не выключается. Ты пытаешься ее у вас не выключить, и она не выключается. А это, оказывается, будильник. И ты не соображаешь. То вот с вибрацией на руке ты быстро все соображаешь, ага, тебе вставать. И тра-ля-ля. Что так <рес> <рес> <рес> летает? А, что еще? А, здесь есть функции по бегу. То есть, там можно круги как-то наматывать и смотреть потом по геолокации, сколько ты кругов намотал. Но я этим не занимаюсь. То есть фитнес для меня это. Спасибо, что сделали, но ну, не надо. А, есть еще музыка, заметки, компас, еще куча ненужной ерунды, пульс он вам измеряет. И да, да, да, вообще очень много всего, что, что не нужно. Единственное, что мне еще понравилось, э, можно выставить функцию по Bluetooth для того... Там как-то, если он отключается, то чтобы телефон вас, о, часы вас оповещали. Вот это классно. Я то есть этой до дома метров на 500, мне сразу вибрируют часы и пишут, что соединение Bluetooth отключено, и я понимаю уже, что я сигнала могу не получить. А, что мне еще нравится? Калории считает. Калории. Ну, я не знаю, конечно, насколько он там правильно считает и как он их считает. Но для меня, который не ппшница, которая не занимается ни фитнесом, ничего, это прикольная тема, когда ты так, хоп, сколько я там находил, ага, вы сожгли сегодня две калории, я такая, класс, я еще хоть что-то сделала сегодня полезное. М -м, неплохо, ну так, чисто напобаловаться то, что ты там спишь, да, то, что они там как каким-то чудом определяют, когда я заснула, когда я проснулась, когда я бодрствовала, это не всегда верно, потому что я понимаю, что я ночью могла, допустим, проснуться четыре раза, да, там хоть даже на минуту, на две. Они этого не показывают, то есть, ну как-то. Иногда показывают, иногда и не показывают. Но в принципе меня все устраивает. Почему? Потому что я выбирала их исключительно для э, просмотра времени. Чтобы была минутная стрелка, секундная стрелка и часы, ну, часы показывал. Все. Все остальные функции для меня это а, просто как плюшки. Все. Это был мой обзор на часы, не знаю, которые как называются. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Брррр. Да -да. По-моему, это хиней какая-то. Ладно. Я ж всего лишь говорящая голова в кадре. Я ж не писал этот сценарий. Мне платят, я говорю. А, точно, я ж не платят. Ради большая секса. Так. Вот я обозреваю. Короче, что тут еще?